Если вот вам отказывают, то как можно ра рассмотреть вот эту ситуацию? Ну, вот я пытаюсь сказать, что вот, Ален, ты любишь NSP? Хочешь вот эту штучку? Будешь ее носить все время вот так? Каждый день обещаешь? Если нет 100 баксов веру, не будешь. Я имею в виду, что мы можем предложить человеку делать какое-то действие, а для него это кажется странным. Ну, носить вот такое сердечко целыми днями. Он как так это воспринял? Видели, как люди этот огонь пускают изо рта? Они тоже чудноватое да, занятие. Кто-то там, уринотерапия, мочой полоскает рот. То есть, ну, и люди иногда воспринимают э, сетевой маркетинг вот так. Имеют они право отказаться. Да, они могут сказать: да ну нафиг. Я не хочу этим заниматься. Самое главное, чтобы понять, что это не я плохой. Он может сегодня вот так видеть это направление. Он может сегодня вот так видеть НСП, как уринотерапию. Понимаете? Как огонь, который надо пускать, и можно там обжечься. Понимаете? То есть люди могут увидеть НСП как-то по-другому. Но благодаря тому, что вы с ними будете дружелюбно общаться дальше, они смогут увидеть его по-настоящему. Поэтому постарайтесь не терять отношения с людьми, с которыми мы уже поговорили. Поговорили, Человек сказал нет. Значит, ну, общаемся дальше, но этому человеку мы можем еще там спустя там год там или сколько-то позвонить и напомнить про себя, потому что ситуация по здоровью, как правило, меняется. Согласны? У людей ситуация поменялась, вы снова сделали предложение, человек сказал, опа, хочу, Люба, а вот я попробую. В этот раз я уже готова. Я уже готова, куда к тебе подойти. И вот именно, а мы же обычно как? Человек нам отказал, да, и все, на него крест поставим. Такое же бывает. Мы мысленно, ну вот, понятно, уже не, не у тех, кто опытный, мысленно мы как бы отказываем себе в том, чтобы человек, э, ну, разрешить ему прийти в нашу команду как клиенту. И если мы э, вот разрешим ему увидеть NSP как-то вот так, или как-то так, или как-то еще, мы разрешаем ему видеть NSP так, соответственно, мы ему разрешаем думать так, как он думает. Это его право. И мы ему разрешаем нам отказать. И не давим, но при этом продолжаем развиваться, и спустя время мы вернемся к этой возможности.